Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» начинает свою программу. И сегодня у нас понедельник, 24 октября, понедельник, день Луны. По этому поводу сейчас мой собеседник Андрей Бухарин, профессиональный астролог, руководитель астрологической школы, находящийся в данный момент в Москве, Россия. Ну, а мы находимся в городе Чикаго, США. И э, наши координаты – это тройное W. sungatesradio.com, sungatesradio.com. на скайп – sungates108. Кто желает позвонить, пообщаться, э, пожалуйста. Телефон 847-226-9956. Э, принимаются звонки в том числе. Ну, за то время, что мы не общались с Андреем Бухариным, наверное, какие-то события произошли, которые сейчас мы и осветим. Андрей, здравствуйте. Добрый день, Майкл. Добрый день, все уважаемые радиослушатели. Сандрей радио. с радио. Привет из будущего. Как всегда, да. Из будущего, да. Ну, мы-то насколько там, на 8 часов впереди вас в будущем, находимся. Да, да. <связывая> вот, поэтому немножко так. Ну да, был перерыв. В общем, этот месяц прошедший был насыщен у меня событиями, я тут в разъездах был, если лично там о моих делах был в солнечной Сибири. Кстати, снег. Минус 5 было в сентябре. Ну, замечательные люди. Город Томск и Новосибирск. Прекрасные. Я удивился, кстати, что в Сибири чернозем. Кстати, в курсе, нет? Я, если первый раз об этом слышу, Да, между прочим. Ну, не сплошной, но, в принципе, очень много оказывается почвы именно чернозема. Да, без шуток. То есть, вот. пригодная плодородная почва. Ну, Чернозер, вообще мы да. Вообще-то мы движемся по лесам, меняются в очередной раз. И мы в Сибири скоро будет у нас Это... тропики, вот. да, А вот где мы сейчас находимся, будет, вообще-то говоря, лютая зима. Ну, да все меняется. Так, готовься, пойдем, там, Я все не знаю, будет. что об этом Идет. говорит современная астрология, но физические скажем, циклы говорят именно об этом. Я да. хочу сказать, ну самый главный прогноз – это выборы президентов Соединенных Штатов. То есть это мега прогноз, который мы у нас был даже цикл передач, и, то есть уже он нас и поэтому мы его ждем. Вот, вот уже скоро это будет, выборы пройдут. И увидим, насколько астрология как наука, ну, по крайней мере, мой метод, которым я пользуюсь, то есть нельзя так говорить от лица всей астрологии, но вот именно метод прогнозирования, насколько он ну, точный, скажем так. Вот. Я честно скажу, что я в связи с этими разъездами, я немножко, скажем так, выпал из, из, из социума, да? из реальности. Я, честно говоря, даже не, не в курсе, что происходило в мире такое. Но вроде бы ничего такого экстраординарного не произошло. Выборы еще да? не начались. Нет, ну, никаких-то мега-катастроф или супер-каких-то движений. То есть месяц спокойный был. Как и ожидалось, в общем-то, ну так в целом какая-то динамика такая идет. Если не считать резкого падения британского фунта, который сегодня находится на 35-летней отметке. Ну, так это, кстати, Майкл, так это, извиняюсь, это же в этом формате прогноза того, что все валюты, которые сильнее доллара, они будут опускаться, то есть ну, это ничего они... в этом нового нет, и фунт будет дальше падать, да, Они будут опускаться, они будут опускаться, да, вероятно, но я сейчас говорю о падении, которое произошло в течение трех минут, и это было падение, дикое, страшное падение, для тех, кто на mm -hmm. маркете, они это представляют, о чем идет речь, там э, на кону стоят э, очень большие деньги, и в течение буквально трех минут оно упала так, что оно никогда еще не падало, а потом оно в течение стольких же минут поднялось на какую-то определенную отметку, и пока оно там стоит. Ну, мы об этом поговорим, о финансовой, скажем так, астрологии, в третьей части нашей программы. Как всегда, мы делим на три части. Если мы говорим о выборах, то состоялись три раунда дебатов, debates между претендентами. Ну, по прогнозам кто-то выиграл, кто-то проиграл. По анализам, по моему личному впечатлению, я не слушаю эти вещи никогда. Но в этот раз я слушал просто с точки зрения моей собственной но ну, психологической концепции э, все-таки как выглядят оба. С моей точки зрения первый выиграл, э, выиграла Клинтон, а второе и третье выиграл Трамп. С моей точки зрения, хотя говорят, не, не так. Первая и третья выиграла Клинтон. И, в общем-то, предполагается, что самое интересное, предполагается вот по всему э, то, что сейчас происходит, что она э, будет э, ну, как бы будущим президентом. Почему? Потому что Трамп слишком уже, он, э, так сказать, ну, не умеет держать язык с зубами, то есть он просто вот говорит, что он думает, лепит правду матку, так скажем, да. И было очень интересно, э, там была полемика между этими претендентами в отношении России, кстати. Вот, я не знаю, кто смотрел, но резко против выступала Клинтон, о том, что типа манипуляции происходят сейчас в Соединенных Штатах, чего никогда не было, то есть кто-то пытается воздействовать на несчастных американцев э, э, манипулировать выборами. А Трамп говорил, что, не знаю, я не знаком с Путиным, но, э, в общем-то, он гораздо умнее, э, намного причем, чем э, многие и указывал пальцем на своего оппонента. Вот, вот это то, что было э, в дебатах. Ну хорошо. Ну, я я хотел бы несколько, если можно, ставить пару слов да. по поводу э, э, э, дебатов и вообще, скажем так, прогнозов выборов по э, общественному мнению. Угу. В истории Соединенных Штатов Америки были, были выборы такого президента Трумена, который э, даже вот у меня, если тут фотография... Чикаго Daily Tribune опубликовала о том, что э, на следующий день после выборов, э, что победил его оппонент. Я чуть не помню, кто там был оппонентом его. Вот, э, и вот есть знаменательная, знаменитая фотография, где Трумен, который победил на выборах, которого также никто не ожидал, что он победит, он держит эту газету. Вот, Chicago Daily Tribune, ну, наберите в интернете, Трумин с газетой о своем проигрыше, например. И то есть, Это отнюдь не показатель, ну скажем так, в общем цыплят по осени считают, поэтому дождемся выборов mm -hmm. и э, посмотрим, кто э, на самом деле победит. И я еще раз напомню свой прогноз, мой прогноз – победа за Дональдом Трампом. <свят> да, это мы, это мы помним. Более того, мы это, не, не по-моему, не озвучивали, но есть там какие-то проблемы со здоровьем. И, кстати, а после, это где-то декабрь. <свят> а <свят> <вы> знаете, <свят> мне сказал один, я общался с одним человеком, <свят> э, ну, из разряда экстрасенсов тоже, проживающих на территории России. По его прогнозам, э, я не помню, то ли марта или май месяц будет очень серьезное. Вот э, то, что, кстати, вы сказали проблемы, проблемы будут серьезные. Я не помню, то ли март, то ли май месяц следующего года. А, но ну там финансовые, там мирового я, больше... я говорю про здоровье. Про здоровье? Ну, не, не могу ничего сказать, я туда не смотрел. Я как бы мирового вот, плане очень много на весну, на февраль-март, на те затмения, которые там будут, много у многих, вот сколько гороскопа смотрел там, показатели выстреливают, что именно в то время какая-то вот такая глобальная проблема у многих. То есть очень вероятно какая-то вот крупная проблема, ну, например, ну, такое слово не хочу говорить, там, крах, но нечто подобное, допустим, какие-то серьезные потрясения мировой финансовой системы, например. То есть когда... Ну, не всегда. Было такое время, когда у нас были деньги, и как тоже электричество оно периодически выключается. И вот сегодня в 4 часа до начала была передача, у меня выключили электричество на полчасика, не знаю, на всей наверное. Вот. Но, как говорится, нашими молитвами, <laughs> да будет свет, свет далее. А тему как раз вот сегодняшнего передачи, и хотелось информацию о том, что какую информацию можно давать публике вообще широкой как вообще нужно ли можно ли целесообразно ли и такой знак интересный что вот ту информацию которую я планировал дать выключили свет то есть такой как бы как я расцениваю что сигнал что не надо эту информацию давать на широкую публику не всем надо скажем так разжевать и дать то есть надо думать то есть у каждого, как в школе, мы приходим, вот земля это обучающий, как я часто такой аналогию даю, что земля это университет, где мы учимся, каждый на своем курсе, либо школу, каждый в своем классе, скажем, этаже. И нельзя подсказывать старшеклассникам младше, на контроль, допустим, экзаменах у более младших классов им подсказки. Даже если нам это очевидно. Вот мы видим, допустим, здесь какую-то манипуляцию, фамилия, обман. И так далее а, Им надо пройти этот опыт а если они его не пройдут вот как в школе вы будете подсказывать там что будет вам ну вот вы десятиклассник проходите а там экзамен для пятиклассников и вы подсказываете но сначала попросят типа проходи дальше если не понимает товарищ будут какие-то меры применяться и это кстати одна из техник безопасностная. и вот если когда мне часто тоже спрашивают, а вы не боитесь, вот вы такие вещи рассказываете там. А вот именно если... Эм... А не боитесь ли вы, простите, чего или кого? Возвездие с... с небес или нашего земного... С земной мести какой-нибудь. Со стороны ваших давал... коллег-астрологов или со стороны ну правоохранительных Ну, Разные есть. Конечно, если, допустим, какие-то вещи такие вот совершенно верны То есть нельзя нарушать законы государства, в которых ты живешь. То есть, я же, то есть надо как-то аккуратно озвучивать те же прогнозы, скажем так, даже если они, ну, а может и не надо их озвучивать. Понимаете? По этому Потому поводу, что... но, простите, мне да. надо сделать небольшое, так сказать, отступление и сказать о том, что радиостанция и руководство радиостанции не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире и не всегда согласны с этим мнением да, действительно надо быть осторожными с нашими высказываниями и в принципе я пытаюсь во всяком случае таких вещей когда мы говорим и называем какие-то имена, не надо их называть, поскольку, особенно если речь идет о высокопоставленных лицах, вообще-то говоря, президенты – это как цари. А цари выбирались народом, и это мнение народа. И какой бы он ни был, какой бы нам ни казалось, не случайно он стоит во главе. И поэтому это все нравится, не нравится, а вот раньше было вот как мы жили там это раньше как-то вот люди старшего поколения начинают воспоминания как было раньше то есть из той теории хорошо там где нас нет но тем не менее вы абсолютно правы надо не всегда то есть не всегда надо высказывать какие-то вещи которые так, ну, могут кому-то не понравится и, и правило если можно я добавлю во-первых согласен с вами майкл всякий народ достоин своего правителя Потому что любой правитель это собирательное, такое, как бы, средний гороскоп этнос, если так можно выразить, он его олицетворяет, такую среднюю программу усредненную. И поэтому, если этнос будет духовным, то и будет духовный правитель. А если этнос, извините, пьет по 20 литров спирта на год год, вот, и, и будет и царь пьяница, понимаете? Больше. Вот, э, э, ну и так далее. Вот. Поэтому Здесь главный показатель, скажем так, безопасности жизни, скажем, людей, которые, ну, допустим, занимаются эзотерической практикой, то, что не надо всем знать, ну, скажем, результат, потому что вот не то, что же прогноз, а вообще некие выводы. Потому что души, которые находятся на уровне, скажем так, начального уровня, здесь образования, они все равно, даже зная это, они не могут вместить. Либо э, будут знать и использовать это в каких-то... То есть они все равно не, не в коня корм будет. понимаете? То есть они не, не будет результата. Это все равно, что вот ваш ребенок пошел в школу, а вы взяли за него, сделали домашнее задание. Ну и что дальше? Ну и смысл? Ну сдали вы за него экзамен. Ну, вышел, ну не вы персонально, а вот кто-то там, родительники. А потом он этот поступил, там стал медиком, допустим. За него родитель там все сдает экзамены, все. Родитель уходит из жизни, а этот специалист идет лечить народ, и как он будет лечить, там, например, если за него всегда кто-то что-то делал. То есть, вот, это потом приводит к большим трагедиям. То есть, надо, это так же, как все равно, что детей, допустим, изолируют от социума, боятся, что, ой, они там, для них это травма, с другими детьми общаться, это ну, стресс, да, ну, такой маленький, но стресс. Но это необходимо, чтобы он научился взаимодействовать с ребенком. То есть, а так вообще изолировать его там, до 40 лет, а потом... Я знаю такие примеры когда здоровые лбы сидят на шее у родителей их, их оберегает от стрессов жизни. Понимаете, там, престарелые родители? Это смешно звучит, но да, и не женятся. Вот сидит, и все, ему жена не нужна, потому что у него как бы мама занимает вот этот у него образ Луны, заботы. И вот у меня есть такой пример, человеку 45 лет, например, я знаю лично. Вот так вот. Понимаете, а почему так? вот так вот. Это то, что человека как бы ограничивали от стрессов, от... это уже вопросы воспитания. А вообще по эзотерической информации, которую следует давать на широкую публику, нет также вот в зависимости от... Ну, как бы от уровня подготовки аудитории. И поэтому лучше делать так. Лучше, если хотите, как бы, мои рекомендации, давать какую-то эзотерическую информацию, лучше провести какой-то закрытый вебинар, платный, например. Ну, я коллегам просто как бы рекомендую. То, то есть это как бы те, кто подготовлен, те, кто желают как-то это узнать, они как бы куларно это все будут там услышать. Ну, по крайней мере, какую то более высокого уровня. Да. Да, Андрей, у меня вот такой вопрос. Скажите... Ну, мы сейчас находимся в конце октября, первый месяц последнего квартала заканчивается, у нас было полнолуние несколько дней назад, по-моему, какого там, 16-18 числа, скажите, что у нас на небе, так сказать, на небосклоне, какие у нас события, Такие а? серьезные, которые могут оказать влияние, что вы видите вот, в будущем, ну хотя бы до конца октября, поскольку сегодня численно. Да, да, да, да. Да, как бы. Мы ну, с вами встретимся. Мы с вами встретимся еще в этом месяце 31 день, да. Мы с вами встретимся еще 31 числа. Но тем не менее, у нас остается неделя до конца октября. Вот такие вот события на реги в регионе, скажем, на территории России и Украины, что вы видите, и ну, где-нибудь еще по вашему мнению. Ну, давайте я по аспектам, что я сейчас расскажу. Да. Во-первых, убывающая Луна, то есть сейчас планетный стейлиум, там Солнце, уже сегодня Меркурий, кстати, в 2346 переходит в Скорпион, а Солнце уже перешло вчера еще в Скорпион, то есть уже энергетика уже более такая сильная, пош... начинает идти, да, именно физически потому что солнце когда по весам идет это ослабленная как бы вот такая тема потому что весы падение находят солнце дефицит силы там и здесь сейчас в общем-то первая половина недели она довольно неплохая то есть здесь венера делает хороший аспект юпитеру то есть это вот ближайшие два дня хорошо для скажем так, зарабатывание денег в дальних поездках, преподавательской деятельности. Хорошо, например, заниматься, скажем так, романтические отношения в дальних поездках либо с иностранцами, либо с людьми другой культуры. Но одновременно Венера формирует квадрат к Нептуну, то есть это опасность, скажем так, разрушения партнерских отношений из-за пьянства, из-за алкоголя, из-за каких-то непонятных ситуаций туманных, а также непонятные денежные траты, скажем, на предметы жидкости, воды, ну, в общем, надо избегать какие-то мутные траты денежные. Но, что очень хорошо, на этой неделе соединяется Солнце с Меркурием, это произойдет 27 октября, 19-17, в принципе, весь день, это будет очень сильный день для ментальной деятельности. Обычно в эти дни, ну, например, я лично себя вот вспоминаю, просто идет информация, ты пишешь там, не знаю, целый день что-то, вот просто... Мозговая деятельность такая, ну, очень такая продуктивная. А вот конец недели, он, э, вот, с 27 28 29 числа, там, Марс квадратик Рану делает. Это опасность от электричества, опасность от э, конфликта с друзьями, повышенный период. Это повышенный период, когда такая вот, знаете, бывает фанатичное желание к свободе какой-то, ну неправильно точнее, скажем так, неадекватная вот, оценка своих действий. Опасность от колющих, режущих предметов. И вообще, кстати, вот для самолетов это тоже не очень хорошее. Если здесь могут быть, особенно в субботу, 29 числа, если какие-то пуски запланированные каких-то космических кораблей, то вероятность того, что они будут неудачными, очень-очень велика. Ну и конец недели, в общем-то, такой гармоничный. Там Меркурий делает трин к Нептуну, то есть хорошо для эзотерической информации, тайных переговоров. И Венера с Сатурном, ну это соединение такое, но надо смотреть уже у кого лично в гороскопе какие аспекты между этими планетами. В целом это хорошо для материальных и романтических отношений с людьми старшего возраста, либо плохо, в зависимости от как в вашем гороскопе они будут показаны. Но в целом, я, когда Венера с Сатурном какие-то аспекты делает, как правило, если покупки происходят, то они неудачные, они либо, какая-то вещь имеет скрытые дефекты, либо она, ну скажем так, что-то там старая, какая-то изношенная и так далее. То есть в целом неделя такая, она Первая половина, она очень позитивная довольно. Вторая, я бы рекомендовал вот, избегать вот этих э, импульсных таких э, желаний. Э, знаете, такой «Свободы попугаем» такая вот тема. Мультфильм такой, если вспомнить. Потому, что Да, вот э, там как раз такой битый уран олицетворен в этом, как бы описывается мистериально в этом мультфильме. Ну, битый, я не знаю, пораженный. В принципе, неделя хорошая. То есть, вот, особенно первая половина, прекрасная для ментальной деятельности, просто вот рекомендую э, как бы вот, заниматься этим. Ну, а так как убывающая Луна, потому что 30 будет новолуние, э, 20 часов 38 минут по-московски, то есть, уже посчитайте каждое, где, ну, это 3 часа Гринвичу поправка. Да, да. Э, вот Это по Гринвичу, значит, у нас будет где-то 17-38. И, э, то есть, хорошо оканчивать. То есть, ранее начатые проекты, то есть, это все, что раньше начато было, хорошо закруглять, так как бы, и вот, и, а 1 числа, то есть, от 30 как раз вечером надо будет программировать следующий месяц, вот следующий месяц, он более напряженный будет, то есть, если вот, я, в принципе, об этом и рассказывал еще месяц назад, что Октябрь, в общем-то, спокойный месяц. Ну, в целом, он спокойный был. Но ну, не было каких-то там, я не знаю, там мировая война никакая не началась. Слава богу, никакой там мегацунами ничего не смыло, никакой город. То есть мы в масштабах планетарных вот с вами, Майкл, тут как бы такие, я такой уровень, скажем так, прогнозов. Конечно, каждый месяц какие-то валюты там растут, идут вверх, либо укрепляются, либо падают. Ну, мы вот. сейчас Но... к этому как раз и перейдем. Но у нас в ноябрь месяц, вы говорите, будет напряженный. Ну, я о нем как так, раз поговорю в следующий понедельник, как раз там да, я подготовлюсь. Единственное, что можно сказать, ну, 8 числа ноября месяца как раз будет тот самый, те самые выборы, которые будут оказывать очень серьезное влияние, и вот там будут все прыгать вверх-вниз, Потому что в зависимости от того, на чьей стороне будет перевес, и, как мы знаем, эти Штаты будут голосовать, и э, там будет постоянно меняться э, обстановка в чью-то пользу. Э, вот это все будет э, в ноябрь действительно будет очень серьезный. Это месяц потрясений. А что, почему он вы говорите, будет напряженным месяцем в связи с чем? Мы ну, в связи с тем, что дальние планеты там формируют негативные аспекты между собой. То есть вот в октябре этого не было, например. Но это больше вторая половина э, именно ноября. Ну, когда То есть, все это, да, получается. причем это какие-то ну, какие кризисы крупные в законодательной власти, либо будут законы приниматься, которые будут э, ущемлять, кстати корпоративные финансы, между прочим, какие-то не, не, не на пользу им. Вот, э, Каким-то этим вот солидарным деньгам уж какие-то что-то будут ну, вот в таком духе, если. Законодательное будет, причем это повсеместно, это не только где-то там Россия или Америка, это как бы так, как это влияние на всю землю идет. Э, вот понаблюдать надо, они массово во всех странах, что-то как по мгновению волшебной палочки, вот, э, ну, в, в одном тренде Особенно если вспомнить, например, когда, ну такой хороший пример, когда вот в 2005 году я сейчас просто странно назову, а это вот говорится о том, что вот когда биопаспорта эти стали внедрять западные, ну не западные, виду, заграничные с этими с биопоказателями человека, везде одновременно и в Америке, и в Европе, и в России, и даже в Беларуси, которая как бы считается как бы там, ну, анклав такой вот. Тем не менее, то есть одинаково все. То есть идет вот, космическое влияние, и они одно и то же в один год во всех странах начинают делать одно и то же, независимо, ну, скажем так независимо от политического строя там государственного и так далее вот так. понятно ну хорошо давайте перейдем тогда к финансовой астрологии немножечко поговорим вы знаете я получил один вопрос когда-то давно достаточно давно мы вели разговор с астрологом с другим астрологом вы знаете Василина Мицкевич и она прогнозировала падение доллара э, в, осенью. Осенью, ну, это, так сказать, моя сфера. Я э, в курсе дела, что происходит на финансовых рынках. Э, мы еще почему-то не дошли до того, чтобы были регулярные программы по этому поводу, именно на положение на финансовых рынках. Но доллар в связи с тем, что прогнозируется еще раз победа одного из кандидатов, полагается, что доллар будет расти и очень серьезно. Но он начал движение вверх, доллар, ну, не в начале осени, но сейчас он резко пошел вверх. Это означает, что вся валюта по отношению к доллару будет идти вниз, в частности, вы большой специалист по евро, насколько всем уже известно, да, вот, ну, давайте поговорим про соотношение евро к доллару. Сегодня евро находится на 1,09, 1,09 по отношению к доллару, но как только доллар станет, скажем, больше ста, тогда будет... Пока что 98, поэтому вот такое со... условных единиц. Тогда, поэтому такое соотношение наблюдается. Евро выше, чем доллар. Но наступит момент, когда евро будет ниже, чем доллар. На какой-то промежуток времени. Что вы видите, допустим, до конца месяца или там чуть дальше? Ну, Если вот сравнивать тут как раз вот гороскопы центральных банков США и Европы, то по их графикам, прогнозам, где-то вот здесь, так, это что? Ну и показано было, кстати, укрепление евро, я бы так сказал. было 21 но у меня, я рассказываю, что график показывает, то есть я не… Ну, ну, я хочу, а, я просто ну, уточняю, да, укрепление, укрепление евро. Я про евро, октябрь да? месяц говорю, про октябрь прошедший пока. Вот, он шел тут, сейчас, секундочку. Кстати, сейчас на без курса, не особо люблю на ней давать прогнозы, потому что обычно прогнозы такие пустые идут. Ну ладно, пооценим прошлое. Что там да. было? До 21 числа доллар ослабевал. Давайте посмотрим там. До что. 21 числа? Да. Какие там что показатели. Сейчас. Сейчас посмотрю. Обновлю графики себе. Ну график, если построить на, на день. Что тут было у нас если мы рассматриваем с долларов же так ну так евро же окреп все верно евро был 1.12 где-то да вот в начале октября тогда -то в начале если сейчас 1.09 он наоборот вот полетел так. вниз Евро резко. А, то есть, идет... я извиняюсь, я, ой, я извиняюсь, евро, да, евро подешевел. Да. Доллар писал. идет вверх. Да, да доллар это, это наоборот же смотри. Да. Но, тем не менее, по гороскопам центральных банков э, показано было то, что у Хотя... соединение аспект идет. Аспект соединение, вот он, такой, непонятный, какой он будет. Ну что я хочу сказать? Я хочу сказать, что сейчас на период выборов, давайте туда заглянем, к гороскопу ФРС идет хороший аспект, но не точный до 19 числа. А вот на гороскопу центра этого ЕЦБ нету ничего тут не вижу, ничего. То есть можно предположить, что доллар будет продолжит укрепление своего. Ну, это совпадает, да. То есть э, э, по прогнозам, э, ну, хорошо, на какой-то момент, на какой-то момент оно не может идти, так сказать, straight up or straight down, резко вверх или резко вниз, без э, всяких там э, каких-то зигзагов. Э, но предполагается, что на этой неделе аналисты, финансовые аналисты, предполагают, что на этой неделе Евро достигнет своего, если уже не достигла допустим, в пятницу, какого-то своего дна, батом, а, и начинает каким-то образом выправляться. Я сегодня несколько графиков поместил, где мы находились сегодня, резко пошли в то, что называется линия сопротивления, и там мы остановились. Вот до того момента, пока мы не пробьем эту линию сопротивления, до того момента мы будем говорить о том, что евро идет вниз, а доллар идет вверх. То есть, ну, в сентябре месяцы было, да, наоборот, и, наверное, вот это, с чего мы начали этот прогноз Василина Мискевича, наверное, был справедлив, в отношении начала осени. Но сейчас оно идет э, наоборот, и доллар укрепляется, и это все в связи с тем, что будут происходить какие-то очень серьезные события, связанные с выборами Соединенных Штатов Америки. Ну да, то есть ожидания какие-то... То есть Вот интересно, под кого они ожидания эти вот спекулянты делают? Они под Трампа или под Клинтон э, доллар укрепляют? То есть это вот косвенно какие ожидания? Что там слышно в Соединенных Штатах Америки? Какие круги, скажем так, стоят за, за укреплением доллара? Дело, дело в том, что э, совершенно понятно, что, будет, э, что произойдет, более-менее понятно, что произойдет, если будет президентом Клинтон, Хиллари, э, но совершенно непонятно, что произойдет, если президентом будет Дональд Трамп. Почему? Потому что он совершенно непредсказуемый, это революционер. Как мы знаем, он не умеет держать язык за зубами, он говорит вот так вот, то, что он говорит. И это служит, служит ему не очень хорошую службу, но такой уж он. И это означает, что ну, пока, во всяком случае, в течение уже многих там, десятилетий, Доллар это была твердой валюта, которая никуда ничего не падала, и поэтому, в принципе, считается, что, э, предполагается, что лучше покупать доллар, который будет укрепляться, достигнет какой-то определенной величины, но когда, так сказать, все устаканится, все стабилизируется, то, конечно же, произойдет то, что вы озвучивали, э, вот финансовая система то что такое слово очень с, такое суровое крах вполне вероятен Поэтому и, надо да. уходить в швейцарский франк швейцарский франк, франк да он это действительно да. стабильно но если говорить о швейцарском франке, карьере. то тоже падает да. и очень серьезно но дело не но. в этом дело в том что да. Все, все изменится. И, и, и вообще-то говоря, вот эта вот валюта, к которой мы привыкли, деньги вот эти бумажные, там, они уже могут не иметь места быть. То есть, возможно, так так и будет. это будет в будущем Нет места да. наличным деньгам, это как бы да. Да. Это... Поэтому, а, а что значит нет им? Значит, они должны как-то громко... Ну, скажем так, это же не так, что мы проснулись и там нам сказали, все, сейчас зарплаты не будет. Будет идти, просто надо какие-то события. То есть, какие события, кстати, могут быть, вот можем даже прогнозы делать, которые будут способствовать отмене наличных денег. Ну, во-первых, болезни, передающиеся через наличные деньги. То есть, чтобы. Ну, пример, а чего бы нет? Болезни, То есть, болезни да. Например? Ну, например, вот есть информация, что монеты, которые вот из двух металлов, такие, знаете, там середина из одного металла, а окантовочка другого, когда руками держишь, происходит окисление, например. Но вызывает какие-то некие реакции там на коже там например да? вот э, просто немытые руки всякими заразами, когда передают люди больные и это распространяется какие-то болезни да то есть это что же ну, там, что в этом удивительного такого э, собственно сейчас вот фунт там какой-то фунт сейчас вышел в англии я забыл, с Черчиллем, кажется, изображенные вроде 5 фунтов или 20 фунтов, не помню, пусть я не, из Великобритании, пусть меня поправит кто-то. Таком не бумажная купюра, а пластиковая. Ну, она гнется, но она пластиковая. То есть уже э, как бы есть как бы, желание такое, что можно покрытие делать какое-то бактерицидное такое, например. Э, ну видно будут какие-то контрмеры предприниматься. Но тем не менее э, наличная валюта она всегда будет проигрывать безналичной в плане, например, инкассации. Например, да, вот затраты какие идут на, э, на крупные сети там, на инкассацию. Это же на какие-то нелегальные рынок не оплата налогов ну, и так далее и так далее. это же все по сути все что имеет отношение к криминалу это все по безна... наличными деньгами mm -hmm. производится. поэтому так как... ну, и, разумеется коррупция. Поэтому разумеется, что так как тренд такой э, мировой идет что долой коррупцию, да, а это значит читает долой наличные деньги по простому, если да. то, естественно, что как бы, должны быть по идее тогда какие-то крупные коррупционные скандалы, которые как бы, человечество покажет. Вот видите, до чего это доводит. Ну, да, то есть, перед тем, как отменяться будут наличные деньги, э, как я предполагаю, будут э, ну, э, такие показательные, объяснение, почему это нехорошо, или почему надо отказаться, и обязательно надо, чтобы человечество согласилось с этим, потому что, кстати, вот один из законов космоса звучит, который не могут нарушить товарищи, которые наверху, о том, что надо, чтобы было все по воле человека. Вот как вы думаете, зачем проводят выборы вообще в принципе? Ну вот если вот вы представьте, вот мы с вами э, такие тут э, повелители земли, у нас все схвачено, э, почему бы там диктаты насилия и все там, и все там боятся тебя и так далее. А нет, надо провести выборы, чтобы была высказана воля, чтобы тогда, скажем так, перед Господом Богом говорят, а так это же они нас выбрали. Они этого захотели, все, у меня карбланш от э, Верховной Божественной Личности, что я могу тут, что хочу, то и врачу, потому что это их неволя. А если э, вне воли, э, э, народа, то э, всякая эта власть, она не будет долговечной. Потому что по закону кармы, э, ну, например, те, кто на крови пришли, те на крови уйдут. Те, поэтому происходят манипуляции, происходят всякие такие обманы, что человечество, например, думает, что оно голосует за свободу, а оно голосует за рабство. Ну, например, вот вы за демократию, вот такой вопрос вам. Ну, Майкл. Вы за красных или вы за, или вы за Да, нет, ну не вам персонально. Например, вот любому человеку, да, мы за демократию, прекрасно, но это нас который голосует электорат, он предполагает, что демократия – это власть свободы, ну, как бы там, кто хочет сказать, а на самом деле это не так. Демос – это народ не весь, там это охлос, весь народ, а демос – это, ну, скажем, верхушка, верхушка, имеющая рабов. То есть, по сути, люди голосуют за рабовладельческий строй. И то, что они не понимают смысл слова «демократия», что это, читай, «владение рабами», и требует, мы за демократию, да, пожалуйста, получите. А чего тогда? Вот, кстати, опять одна из тем, почему многие вещи, возможно, ну, как бы, надо просто думать головой и читать, и изучать это дело, а не просто вот на веру предпринимать. Поэтому все, кто голосует за демократию, они в конечном итоге получают то, что имеют. И нечего, как говорится, на зеркало пенять. Вот это разные вещи, понимаете. Они специально, просто сейчас период такой, эпоха рыб, когда основная задача человечества – научиться различать ложь. Муть вот эту рыбью, понимаете. То есть, когда вот этот обман, когда нам говорят одно, предполагают другой, на самом деле это третий, то... и вот именно поэтому не все эти вещи, то есть, возможно, пришло время, хотя не я первый, кто про это рассказывает, про, скажем так, слово «демократия», как оно на самом деле, какой оно имеет смысл. А фактически, что можно тут добавить? То, что если человечество неграмотное, человечество не про, даже правильно необразованное э, но ну, так оно и прибывает в том что пребывает. и тут э, думать о том что либо делать выводы что в этом виноват кто угодно только не это человечество ошибочно заблуждение я даже читал кстати я не буду называть фамилии но я читал на Фейсбуке искреннее непонимание, скажем, астрологической среде одного из астрологов, который не понимал, как это надо себя изменить, чтобы изменился свой мир. Вот вы говорите, люди изучают астрологию и не понимают эти эзотерические основы. Кстати, это как раз вот когда дебаты были на тему, что измени себя и поменяется окружение вокруг тебя, поменяются обстоятельства люди. Человек искренне не понимает этого. Ну, раз не понимает, каждому своё. Да, хорошо. Очень интересно. Андрей, ну, наша программа подошла уже к концу. Мы опоздали немножечко сегодня с выходом в эфир, с неполадками и вообще с этой пустой Луной. Постоянно все это будем на Луну, вообще-то Меркурий это виноват во всем был, но сегодня... Нет, Меркурий... на вне, когда начинаются дела, они вот, э, была же Луна без курса, точнее, как раз-то она началась э, за 29 минут до начала эфира, Вот там без еще Тринкуран ушел, ну, так вот, по судьбе. Вот, кстати, по поводу Свободы воли и фатальности. То есть, вот уже задано вот 16.00 вот, начало эфира. И я же не мог начать на два часа раньше, там у вас уже было еще 6 утра, тоже надо майку беречь Так Я выдержу. Просто у нас было объявлено это по времени. Да, но, тем не менее, значит, Андрей, большое спасибо за ваше время за, как всегда, очень интересную беседу, очень интересные рассказы. И мы встретимся с вами в понедельник, дорогие друзья. У нас обусловленное время в эфире астролога, профессионального астролога Андрея Бухарина, руководителя астрологической школы в, по понедельникам, 8 часов утра по времени города Чикаго. 9 часов утра в этот час на восточном побережье Нью-Йорка, Вашингтон, ну и 16 часов дня, это московское время. Ну и вот тогда до новых встреч. Программа записывается, надеюсь, все будет в порядке, и она появится в ближайшем будущем на YouTube, на Facebook. Еще раз спасибо и до новых встреч. Всего хорошего, благодарю вас, Майкл, благодарю вас, уважаемые радиослушатели. Желаю всем здоровья, гармонии, любви, счастья. Всех благ. Всего доброго, до свидания.